Добрый вечер, мы из Украины. Начинаем наше общение. Смотрите, ну, как и раньше, я и сейчас хочу настоять на, на таком своем требовании. Пожалуйста, готовьте вопросы, пересказывать просто книги, а тем более, если слушатели с ними не знакомы, но ну, нет никакого смысла. Будем работать по живой теме, то, что наболело у кого, кого касается конкретно какая тема, чтобы восприятие было максимально эффективно и максимально полезно для практического применения. То есть самый эффективный способ подачи информации, режим пресс-конференции. Конкретный вопрос, конкретный ответ. Потому что анонсировать какую-то тему, в общем, так, взагали, вы, будет выглядеть как ну, подача такой поверхностной информации. Практика показывает, что заданный вопрос и полученный ответ в несколько предложений, намного выглядит объемнее, чем где-то часы выступления на трибуне. То есть э, обо всем много обо всем и конкретно ни о чем. Продолжаем готовить семьи в зиму. С чем сталкиваются сегодня пчеловоды? Уже в некоторых, у в, в некоторых пчеловодов в семьях Мед начинает кристаллизоваться, и некоторые зимовавшие десяток не один десяток лет на чисто на натуральных медах потихоньку переходят на частичную замену сахаром. Я в своем регионе постоянно об этом говорю, делаю на этом акцент, делаю поправки, какие бы не были. Патриоты, натуралисты, зимовать все только, вернее, уход пчел и содержание исключительно на природных кормах, но не тут-то было, не всегда получается. Единственное, где мы должны свято чтить это требование, так это развитие, то есть выкармливание личинок весной и на протяжении всего лета. Как стимулирующие подкормки могут быть чисто углеводные, чисто сахар. Но что касается массового и продолжительного выращивания поколений, начиная с весеннего развития, особенно с весеннего развития, никаких стимулирующих подкормок углеводных в виде сахара и белковых в виде соевой муки, пивных дрожжей сухого молока, яичного порошка и так далее. Отдать пчеле нужно строго природная корма, потому что мы знаем, что пчела относится к, к насекомому с узко-универсальным питанием. Что это значит? В природе жизнедеятельности, вернее, формирования физиологии пчелы было всего два продукта. Это мед как углевод и как источник гликогена образования. И цветочная пыльца – белковый продукт, белково-витаминный. Поэтому все эти соевые муки и им подобные дрожжи, яичный порошок – это самообман. Может сработать какой-то какой период, а срабатывает очень часто, когда под, под, под, подоспеет уже природа. С природными кормами натуральными пыльцы, я имею в виду пыльцу, и дает, создается иллюзия, что вроде бы как оно помогает. Поэтому зимовку можно допускать, а в некоторых регионах это является сейчас единственным единственно таким приемлемым углеводным кормом сахар для полноценной зимовки, потому что мед. Мало того, что он переполняет кишечник в три раза объемнее, то есть в три раза больше, чем простой сахар, еще с собой может нести угрозу вообще даже не... Ну, не то, что не перезимовки, плохой зимовки. Он может нести угрозу и гибели семей. Почему гибели? Потому что, как правило... Ну, я беру свой регион, пчеловоды зимуют на последних кормах. Оставлять корма весенние не всегда получается, потому что весенняя корма – это акация. Акация у нас редкое явление даже по товару, чтобы получить из него, как хотелось бы нам, этот медонос, вернее мед мед. А тем более, если он является коммерческим у нас, самым главным коммерческим, то пчеловоды прибегают к зимовке на последнем товарном меде – это подсолнух Сорта подсолнуха на сегодняшний день настолько разнообразны, что бывают сезоны, когда этот мед – ну просто камень. Пчела высасывает фруктозу. И остается эта крепкая кристаллическая фракция глюкоза. может наблюдать. И пчеловоды, возможно, сталкивались с этим, когда пчела скрывает ячейки. Проходит по этому кристаллизованному йоду, выборочно высосала фруктозу. И такое впечатление, что она его просто вскрыла и все. А взять его она не может, потому что он... Ну, нереально, это, это монолит, это, у него там динамитом взрывают. Поэтому желательно хотя бы центральные две рамки э, закормить, ну, то есть разместить доступный жидкий корм в процессе зимовки. Это должен быть либо, если есть возможность, липа, акация, если нет, значит сахарный сироп. Инверта будет в идеальном идеально для этого случая. Хотя бы ползимы, семья, чтобы перезимовала на вот этом вот, на этой инверте или сахарном сиропе. Дальше уже дозимовывать будем на том, что оставляем натуральный подсол там или какие сорта у кого по регионам. Ну, и какие еще бывают моменты? В последнее время очень часто сталкиваются пчеловоды с дефицитом корма. Либо если матки не в изоляторах, то долго сеют и сталкивается пасечник с отсутствием, вернее, с дефицитом корма уже в начале зимовки всего в ладошку, получается, козырьки. Ну, пускай уже как есть, пускай как есть, готовить лепешки или же с крем-мёда, или с какого-то там доступного по консистенции там липа, или готовить крем-мёд, укладывать монтажную сетку, где-то ячейка 3, чтобы мед этот жидкий не провалился в процессе зимовки, потому что пчела его прогреет, начнет прокусывать отверстие в пакете, и он может, если будет лежать так вот просто в пакете, и на рамках то булочки может провалиться. Так что если довольно таки жидкий мед, либо крем-мед, либо липа, то есть такой солообразный, укладывать монтажные сетки с ячейкой. Ну, понятно, что это за монтажная сетка капроновая, в хозяйственных магазинах продаются. И на эту монтажу она ложится на рамки. Пчела будет прокусывать, брать, но мед не провалится. То есть будет доступный для пчелы в употреблении, использовать как углевод для, для зимовки. Не давать, не прогревать эти, не этот мед и не давать в открытом виде. Если в открытом виде мы даем, значит уже обсуждали, провоцируем пчелу на Наверх. То есть мы ее выманим наверх, она волакует этот мед всей своей силы, там или наполовину, бросает внизу корма, и вниз уже настывший мед клуб не опускается. Ну это так. Так, как общая зарисовка из того, что, с чем, может быть, сейчас, с чем сталкиваются пчеловоды. Полоски ставить, если мы изоляторами, изоляторами не пользуемся. Если изолятор, значит, расхода нет, обрабатываем щавель кислотой или бипином, то как, чем привык. Ну, в общем, где-то где так. Если изоляция, у кого практикуется уже не один, не один сезон, не один год, значит, смотрим на перекос клуба. Коварная ситуация. Если клуб перекашивает относительно центра, значит переносим через рамку, делаем изолятор, то есть центрируем изолятор относительно клуба, чтобы он был по центру. Особенно это опасно, если в семье больше рамок, чем положено. Клуб все равно перекосит. И часто наблюдается такая картина, когда... Мы используем широкоформатный изолятор. То есть он режет клуб пополам. Если лишние рамки, значит, куда-то в одну какую-то сторону его потянет. Значит, переформируем, пере, делаем переформатизацию изолятора относительно центра клуба. В общем, это, это так. Для разминки. А вообще-то я хотел бы, чтобы был конкретный вопрос и конкретный ответ на интересующие вопросы. Добрый вечер, Владимир Егорович. Да, да, Литва, спасибо. Тот, Пока что коллеги молчат или собираются. Да, я, ну не знаю, я уже, наверное, лет десять, я уже зимую только исключительно на, скажем, искусственных кормах, и в последнее это инверт. И вот четвертый год, я когда изолирую по вашей методике э, маток, я вообще на зиму убираю весь натуральный мед, за ну так, по логике. Матка закрыта. Для меня качели, для семи качели неважны и дополнительная, скажем, им углеводная такая натуральная э, еда, скажем, им не нужна. Я вот седьмой год на инверте и у меня прекрасно. Никакого зематоза нету, потому что, как и у вас, у меня пасека тоже находится в лесном массиве и особенно осенний медосбор у меня фактически идет с гречки. Вечка тоже особенно сильная, еще падевая. И у меня были проблемы с нензематозом, с этим, ну, с переполнением кишечника. Вот, только я тоже хочу, я не знаю, как коллеги, но у меня тоже вначале, я сам варил когда-то сироп, и у меня тоже была проблема с нензематозом, они все равно понашивались. И тоже на такое как бы замечание или логическое, я тоже пересматривал много интернета, коллеги из Польши, они все-таки добавляют, значит, в сироп сахарный, добавляют уксус, потому что мы же все знаем, что мед он не сладкий, он имеет pH, а при переработке сахара и по потреблении, когда пчела, как расщепляет... Сахароз и фруктоза, она при фруктозе у нее не появляется, это гликогенная кислота, и потому они опонашиваются. Я тоже в инверт, хотя он качественный, я все время на литр добавляю 3 миллилитра концентрированной уксусной кислоты, и вот восьмой год у меня, ну, может быть, и обработка, значит, Кислыми, не кислыми, а горечью, и плюс это у меня никаких проблем нет. И только по весне, при, при хорошем облете, я уже выбираю весь синтетический мед и даю натуральный мед, так это, скажем который у меня в запасе, и даю пергу. И вот восьмой год у меня нет никаких, у меня зиматоза даже близко нету в семьях. Так вот, такие, такая наработка, такие, такие мысли. Да, хорошо, спасибо, Витал. Смотрите. Что касается добавления уксуса, уксусной кислоты, это в помощь инверсии при переработке пчеловой сахара, то есть создавайте такую окислительную среду. Но это если сахар, если чистый сахар. А при инверте я не знаю, я не знаю, что дает добавление уксуса в инвертированный, он уже технически готовый, инвертированный пчеле, остается только, в принципе, его вынести из кормушки, в ячейку и запечатать. Может какой-то и дает эффект это закисление. И, но в вашем случае, скорее всего, вы помогаете еще и горечью, вот кассам или как он там, но неважно, горечь вы даете. Это может дать вам такую хорошую, хорошую картину по положительному по положительному результату зимовки я тоже как бы ну вот почему, кстати, Европа она вся зимует на Альверке если бы они сейчас вот так вот патриотически, как я говорю перешли на натуральное все и натуральное корма ну а там пади падь изобилует в этом в, евро, в европейской зоне они бы остались без пасек Наш, наши Карпаты Человода говорит, если бы мы не не, не меняли, не, то есть не делали замену натуральным медам при зимовке на сахар, мы бы остались без чел. Нереально перезимовать там, где лесная зона. Как бы ни, мы ни хотели, но есть четыре вида, четыре случая, четыре фактора, которые вызывают токсикоз это фитотоксикоз это пыльцевой токсикоз падевый токсикоз и химический токсикоз какой-то из этих одних может, быть, может спровоцировать на при зимовке то есть ослабление ослабевается фермент каталаза консервирующей каловой массы и как результат мы видим вот такие плачевные, Зимовки. И как бы натуралисты не осуждали, как бы не критиковали пчеловодов, и очень часто пчеловоды зимуя на сахаре и торгуя на рынке категорически отвергают это. Ну, я не знаю, какой смысл говорить, то, что мы не зимуем на сахаре, мы только на натуральном, хотя так от душой. Вы говорите просто, почему вы зимуете на сахаре. Мы, мы, пчел, мы пчел забираем, то, что они по природе не приспособлены и не предназначены нам давать. Я говорю, вы найдите в природе курицу, которая для нас несет яйца, или свинью, которая нам стала выращивать. Точно так же, что пчела не приспособлена, не предназначена по своей биологической миссии пчеловодам приносить товарный мёд. Мы ну, в них забираем, излишки должны забирать, оставлять самое лучшее. Но очень часто мы забираем самые лучшие, оставляем излишки. Или не по, по причине невозможности перезимовать. Мы просто спасаем пчел, мы сохраняем, мы даем им чистый углевод, потому что для пчелы нужен для зимовки чистый углевод, как энергоносители. А вот приходит весна, вот правильно Виталсон говорит, все, этот искусственный корм мы убираем и даем для воспитания уже личинок то, что у нас осталось, ну то, что мы сохранили, на чем мы не зимовали, а должны были были зимовать. Мы даем для развития поколений, то есть для развития личинок. Вот здесь нужен натуральный корм. Отдай, как положено. А зимовать, как получается, я всегда говорил, получается на на меде, получается на натуральном, ради боя, зимуем. Нет, значит все, меняем на, на чистый углевод, на инверту, или же используем просто сахар, но стараюсь, желательно, чтобы этот сахар переработала последняя старая пчела, она все равно уже доживает и в зиму не жалеть Поэтому, как и раньше рекомендация была, использовать последнюю старую летную пчелу для переработки сахара, так в принципе я вот сейчас и следую этой теме. Даю килограмм по 7-10 в среднем. Хотя бы две центральные рамки у меня были как углевод, чистый углевод сахар, а уже дозимовую на натуральных кормах. Ну и, конечно же, горечь. В обязательном порядке это горечь. Не может быть это не чисто КАС-81, строго по рецептам, а полынь. Полынь, хвойных страт, если бывает, попадается, пижму добавляет, ну так вот, в логичии таких вот щадящих разумных пределов И все оно работает, ну победители не судят одним словом, и это, это не обсуждается. Так что все то, что работает, должно работать. Никакой, никакой критики, и не, и не бойтесь никакой критики. Просто нужно объяснять, если где-то при случае нужно будет разговор завести в коллективе или в обществе дилетантов, значит нужно объяснять, почему пчеловоды иногда дают замену натуральным медам сахар, сахарную закору. Просто для того, чтобы спасти семьи. Мы вам даем самое лучшее, а зимуем на том, чтобы спасти мед, и завтра вам... И на следующий год тоже также точно дать самое лучшее, именно натуральные меда, натуральную продукцию из семьи. Поэтому, когда нас застанут врасплох или, или вычислят наши вот эти вот фантазии, и затем попробую объяснить. Доверие можно потерять за секунды, а попробую его восстановить. Поэтому нужно объяснять, что это и для чего. Спасибо, Владимир Григорьевич. Спасибо. И вам спасибо. Владимир Егорович, добрый вечер. Добрый. Подскажите, пожалуйста, я сейчас обращаю внимание, что активизировались синицы. Все больше и больше вокруг ульев скачут и уже на подлетках сидят, заглядывают в литки. Летом тоже было их много, но они в основном по земле собирали отходы, так скажем, пчел, от живших пчел. А сейчас явно активизировались. Как с этим можно бороться, если сталкивались? Ну смотрите, вариантов борьбы с синицами. ну пчеловоды довольно таки большой ассортимент представляют. У вас лет... сколько у вас литков? Сейчас только нижний открыт. Только ну, нижний. Чист... Смотрите, да, бывает, бывает камеры, если есть камеры, вот автомобильные камеры режут на куски такие, где-то ну, сантиметров, может, 200, разрезают на наполовину. Камера имеется в виду мягкая, не покрышка, mm -hmm. а мягкая камера. Разрезают и на, по длине на две части. То есть, получается такие, если видите, сегменты. И этими пустотами ложат на литок. То есть, синица в тоннель, эту не идет сбоку, там темнота. Она боится идти. А пчела спокойно выходит и на свет, на свет вылетает. А пробиваете, степлером пробивает по передней стенке. Ну, понятно, да, смысл? Да -да -да. Или решетки ставят. В общем, делают какие-то, конструируют какие-то лабиринты. Куда пчела выходит а, и залетает. А синица, синица не заходит. Если, конечно, чистый открытый леток, она садится на, на стенку, может долбить по ней, и дядя там уже тоже пристроится к этому, к этой трапезе. Так что лабиринты. Какой то какие-то механизмы по лабиринтам. Я делал, закрывал литок обычной обычной, ну это на зиму, ДВП. ДВП 10 брусок на 10. Mm -hmm. Прибивал к верхней стере, где-то над литком, и получалась 10-миллиметровая щель. Пчела, конечно же, выходила, синица туда не пробиралась. И 100 миллиметров, 100 на 100, этот квадратик и брусок. И прибивал к верхнему литку, нижний был зарешочен полностью. То есть mm -hmm. механизмы лабиринтов. Просмотрите по ютубам. По Однозначно это должна быть решетка, либо камера, я вам показал, либо просто квадратик ДВП, две, два бруска на 10 миллиметров и пробиваете этими брусками к стенке. Чтобы, короче говоря, закрывайте литок, закрывайте литок, лабиринт, пчела будет выходить, синица, конечно, туда не пройдет. Понятно, понятно. Хорошо, спасибо большое. Егорыч, добрый вечер вам. Добрый вечер. Пытание по минулой по минулой лекции вашей, можно? Ну, чем да. зумовлена разноцветность очей трутня и как это впливає на селекционную работу пасечника? Ну, ризнокольоровость, різноколь... різноколь... яка, в чем? Ну, матка матка облетается трут... не с одним трутням, а облетается с десятком, это как минимум, а то и больше. Сусід там держит карнику, слева справа держи лягустику, сзаду там бакфас и так далее. Ось вона, оцеси парубки были на брачном облете. И, звичайно, вот такая ось картина. Чему зараз островные матки сами такие популярными? Бо там можно сделать селекцию, вывозишь ты батьковские семьи, вывозить нуклеусы с молодыми матками, и там только можно отрывать більш менш такою вот картину по монотонности трутня. Якщо селекція проводится на стаціонарному точку, ну, наприклад я, звичайно, сусіди є і там, і там, але приходиться вибирати кращі з кращих. Да, буває така солянка, що трутні і сирих, хорошие. Але, якщо сім'я працює... Бува, навіть, у ось комуна, отака ось, такий интернационал, і сім'я працює добре. Так що я особо, особо не парюсь на оце ось Дякую якщо, Да, Жека, дивись, якщо... Если куп... або надо купувати раз в два года где-то из таких облотников, таких профессийных, островных, там, где застосовувати островную тематику, а где-то такая територія территория есть, то... то их надо брать звідти постійно. Можешь рік два сделать у себе, себя там -то, то селекцию, вывод маток в разу три-четыре роки знову потребно брать где бо потому что все эти винегреты все перемешаешь и по новой надо. Спасибо, Иван. краще с скрачек. Если сам маток выводишь, значит не парся на тому что они имеют разный кол. Дивись, как они работают. Склонность болезням и зимостойкость. Все. Выход товара тоже уже второстепенный. Выход товара мы сделаем количество семей. Спасибо. Добрый вечер, Дмитрий Горович. Добрый. А, а подскажите, пожалуйста, количество рамок при изоляции матки. Вот, допустим, миллионина изолятор 5 рамок, 7 рамок. А если, допустим, будет не. Они... Семь, а шесть можно в таком количестве, только чтобы клубный Все правильно или как? Ну, дивись, врезный изолятор, конечно, имеет преимущество в том, что там не заходят широкоформатный, реже клуб пополам. Я чему взагалей всем, кто начинает, только начинает тему изоляции, попробуйте широкоформатный изолятор, межрамочный. Чему? Бо это курс молодого бойца. Он научит вас держать компактность, как положено, чтобы зиму не бросили, не пошли десь геть в сторону, не перекосили и не бросили матку. Широкоформатный даст возможность вам эту компактность привыкнуть до ней. Привыкнуть, что вы лучше, лучше сделать максимально медові с минимальной количеством, а не максимально велику кількість с минимальным с минимальной, с минимальной меда. Мы выходим на той на ту кількість меду, казалось бы, что там на две зимы хватает, але кількість такая, что перекоси клуб обязательно кудись його его погоняет. Перетянет будь тепло остане, або магнітні поля. Ми про це вже казали. Це може бути це може бути шкідливим і небезпечним, хоч для в врезного, малого, Хоть, а тим більше для широкоформатного, как и хмари. тому компактность. треба знать, что средняя семья 10 кг, 12 ей хватает для зимы 4-4 месяца. Якщо залишити на рамку більше и дивіться, щоб її клубу нікуди було Бегать на сторону, короче говоря, чтобы, как он, сейчас тепло, 7 градусов, напротяг, протягом тижня, 7 градусов, это та температура, которая покажет вам, вот сейчас жовтень, покажет вам ту силу по количеству рамок, яку они занимают. Хай будет сейчас, на этот час, хай это будет 9-10 рамок стоять, там 8 рамок. Все, похолодало. Середина жовтня завжди для меня было такая крапка-видлику, точка отчета И плюс 7, протягом 5-7 дней, все, они покажут вам, какая это действенная сила. Есть крайние зайвые рамки, все, вы их убрали. Если пусть вышел расплод, забрали эти пустые рамки из-середины на, на зберігання, стянули их, сбили крайние рамки до середины изолятора, и все, у вас будет щільний клуб, максимально меду, минимум рамок. Ему никуда будет деваться, Тому все, дивитесь, відносно силы семьи. И это будет вам желтый месяц, как э, э, точка отчета, это точка видим. Я понял. Ну я ось с дивлюся, дивлюсь, а, я там как раз плюс плюс шесть было, ну этим ранком ему все. И они, как бы, ну отчетание клуба вроде чудовое, как бы, ну обсиживают, плотненько, хорошо. Чи это еще за рано, дивиться. Ну, это прикид, а днем сколько? Ну днем, да, семнадцать. А днем 17-20 себе... будет. Вот как это они так... тебе тиждень, Серега, как он, они тебе тиждень посидят, тут, э, э, добова температура будет где 7-10. Вот это ты будешь бачить уже действительно э, объем клуба. Ага, зрозуміло, дякую. Можешь зараз залишити трохи більше, можешь залишити трохи менше. Якщо, якщо вони, припустимо, остав... залишити 4 рамки. И уже такая температура. посидили вони по холодам. Ты открываешь, и они висят на крайних рамках. Вот тогда ты можешь сделать, поставить еще по одни, по краям рамки. Сделай отворы, чтобы, если будет тепло, вони выйдут. И чтобы тогда могли и зайти. Потому что будет таке, если не будет отвори, вони через низ, а через бока выше на край. А тут в Риско похолодало, они там и остались, не будет отваров, там вони посидят добу дві и посыплятся, все, на холодное днище, и уже вони не поднимутся. Ну, это я сделал, эти рекомендации ваши, я дырочки поделал, ну, как вы рассказывали, снизу 10 сантиметров и сбоку так, с так. также. Я все рамки поработал, чтобы уже прямо до самого изолятора, чтобы на верняка было чудово все. Маневренность буде клуба. Есть пчеловоды, что все ось дырки роблять сквозні по всему клубу. Вот сколько рамок есть и, и маневренность. Короче говоря, имитируют, как в природе. Они, когда в природе формуют клуб, стильники отбудовывают, так там лабиринты такие, что они от центра достают до любой точки, до любой медовой точки. У нас, если мы ставимо параллельно рамки между собой вулочки параллельно. Вони під, единый шлях у них вверх поднимается от передней стенки назад до задней и все. Вот їх их маршрут. Вони не будут, якщо холодно, вони не підуть поперек Да за там будут повні стоять полнометные рамки и семья может с голоду загинуть. Потому что они не підуть поперек, рамок, они не ходят при низких температурах. Если, дай бог, потепляє весной, да, они могут переформувати клуб цей на медові корми. А если будет так затяжная весна, и в середине они зели, и все. А в природе они строят так, чтобы корма были де в любой точке. Вот такая же, да, а мы это делаем за допомогою отваров. И есть человек, которые делают просто сквозную. И в изоляторах, кстати, центральные рамки тоже желательно сделать отверстие. Потому что ты сказал, что они выезжают, если да, изолятор широкоматный. Да. Вот сделаем отверстие в центральных рамках. Я поработал тоже. Я сегодня да. все пришел, все поробил заранее, думаю, хай будет лучше, лишь не будет ничего не переживай все не буду я уже уверенный на сто процентю ну Налоги, я пока <существует> добрый дякую Владимир говорю добрый вечер вопрос можно можно нужно можно нужно е есть дилема есть где-який врезный изолятор миленина где рамки полупустые именно в изоляторе, что можно, как предпринять, можно их докормить, поставить на край и докормить, чтобы они забили изолятор, либо пока еще не похолодало, либо каким чином можно до такого добиться, потому что, ну, так получилось, что некоторые крайние рамки повні, нормально, а там, где изолятор, має быть и есть, матки за третий. ну, полупустые. У вас, у вас Миленинский изолятор, так? Так, так. так. А что вам заважает его вырезать да. и вставить в, в медовую рамку? И вставить в другую медовую рамку. Ну, конечно, кормить. Это какой регион? Одесская область. Одесская область. Ну, у вас да, может там еще да, да. може, ище... какая температура? Что за погода у вас? У нас на сегодняшний день, значит, 10 плюс 20. 10 плюс 20. Ну, Если у вас инверта, можно было дать... Сахар, сахар, эти... сахар, да. сахар чи инверта? Э, нет, чистый сахар. чистый сахар. Ну, не бажано их зношивать зараз на чистом сахаре. Если у вас в гнезде, або в запасе хорошие рамки, такие полумедовые добрячие килограммы, по два-два с половиной. Ну, перережьте їх, вирежьте, вставьте в той більш медову рамку, и все. А, а то на весну згадяться, он Еще такое так. питание. Отводки по три рамки тоже хотел бы заизолировать, але их, напевно, надо з'єднати эти отводки с двух один, то их еще заранее з'єднувати, так? Дивите, а у вас возможность их упарить через глухую перегородку? Нема возможности зимовать? Есть. Ну а что вы не, не пойдете этим шляхом? Это уже можно сделать сейчас. Может, без проблем. А как они сидят, как они стоят у вас поруч? Можете поруч, зараз... да. Поруч одним, з одним. Ну конечно, конечно. Це... Поруч... Це... Дивите, самое важное, чтобы у вас температура была такая, при якої, при маневрах при якої вы не втрачали бжолу? Бо она сейчас упала, закацубла, або на траву, або на вас навіть села десь на одежду и все. Це температура плюс 5-8, она уже все за закацубла. Я... Она... Ниже 60, ну, 60 не было днем. А, ну, днем... 10, 15, 18, 20. Ну то еще сейчас. Можно... Можете, то, как они будут стоять без проблем. Готуйте зараз семьей пару их садовики через лопух перегородку и там будут у вас они зимовать. Единое что, що, чтобы у них летом. Так напрямую. Что что? Так напрямую их деднуть или пока поставить. Один на один, зверху, через... Подождите, подождите, Рестоп... вы не, вы не, вы не ту степ... поїхали. Я вас запитаю, у вас есть возможность зазимовать их в парень в одном корпусе через глухую перегородку, автономно? Так, есть. Ну и все, я про это маю на увазе, никакого объединения тут не мается на увазе. А -а. Они сидят... Они будут создавать общий тепловой клуб Более этой глухой перегородки Там три рамки, там три рамки У вас будет да, да. тепловой клуб У вас семья будет как шесть рамок Изоляторы ставят ближе Другой, до Другой, другими Перегородки глухой Более перегородок стоят медовые рамки Хорошие Изолятор другими ставится Так и решта рамок по краям. Дякую. Зрозумею. И заставни, звичайно, заставни. Это один из вариантов. Другий вариант, на, про всякий случай, другий вариант вы можете использовать. Ну, седать их в кучу и через пересилочные клеточки. Если вы смотрели эти ролики... Я бачу. Да. Можете так сделать, рискнуть, попробовать один вариант, вы будете Я знать. Я тоже над этим думал. Думайте... Вы сейчас маток, маток по клеточках, по переселочке, забираете, изъедините их в одну семью и вертаете туда через час, там, через годину дві, вертаете туда два клеточки, может сначала на гору, а потом утопите их туда ниже, в улочку. свободно можно изъединять, они не будуть. Они ничего не, не, не, не будут. Вы забираете маток. Забирайте маток. Вот посадили так. в клетки, забирайте. Через годину ага. объеднуйте их, переформуйте гнездо, как вам заманеться, и все. Ніякої ворожнейши не будет. А потом а, вертайте в а, матки. А, а. Все добре, тоже дер... дякую. Я и так, и так попробую. Третий вариант, еще вам, чтобы вы не спали ночі сегодня. Еще вам один ага. вариант. Ізолятор, если проходный изолятор, изолятор вы будете заливать в проходный. А тут надо и объединить в одну семью. А тут надо дочекать температуры плюс 10 и ниже, чтобы вы один на один поставили, один на один, через плевку. Ага. Еднали, вечером пленочку отвернули, они изъединяются. А потом мы переформировали, уже изоляторы обидва в гору подняли. В гору через медовую рамку два проходных изолятора. Ага. Это ну, це я в детстве таки работал. ну, понимаете? проходными играть не буду, а от е, попробую именно ці пару через луку перегородку и в переселенческих клеточках. И так и так попробую. Да, ближнединый будет, как будет, как они автономно будут зимовать матки сами по себе, але спільний буде да, у них тепловой клуб через груку перегородку Ну кращих зроблю так а слабших зроблю через э, цей ну пересилочні клеточки Ну пробуйте не... Работайте експерименти такі робіть такі невеличкі експерименти Ну щоб э, вони були менш ризиковані але але їх потрібно робити бо щоб ви не були как по бджельництву не шли, как э, слепу. Не, ну, зрозуміло, зрозуміло. Добре, дякую за відповідь. Да, все думаю. Чим, кто по поскольку раз уже обработали клеща? Чи той э, от клеща? Не старайтесь чересчур, чересчур обильно и активно, чтобы не получилось, что мы обробляем Бжолу, они, знищу им зимовал зимовало, а не клеща. якась скольких остается, попробовали там 3-5 пала, и хай он живе она же тоже жива худоба. А весной мы ему, мы ему покажем, где ему, мы ему покажем напрямок за кораблем. В эфир выходит. Да, сразу... таутас, вы сегодня главный спикер у нас, давайте. Наверное. Я тоже хочу сказать, я э, с воровой, с клещом не так ни с пушек не стреляю, вот как вы тоже говорите, ни, ни, ни... но в процессе действия, значит. Я применяю полоски, плюс э, плюс плюс применяю, э, этот, когда делаю и химагеназ, и потом, когда делаю отводки, без, без, это, без, без, когда нету расплода, тогда обрабатываю вот, с кщавельной кислотой. Все. И, и я не считаю, это, наверное, как-то смотрю просто, у меня семья красивая, на пчелах воровы нет, и я не обрабатываю, там, не стараюсь, как вы говорите, чтобы добить его последнюю, но, скорее всего, что... Не выйдет его добить, а добьем, значит, устойчивость или здоровье пчелосемей. Я делаю в процессе все, вот это, чтобы в каждом, в каждом этом периоде работы был бы процесс логический, а не экстремальный. Конечно, спасибо. Смотрите, я повторюсь, вы об этом знаете, читали, я неоднократно об этом говорил. Вернее, какая у меня схема обработки семей от ворова? Она носит характер чисто профилактический. Что это значит? Семьи выходят из... Смотрите, как выглядит, как выглядит обработка. Матки изолированные. Весной вы встречаете семьи без расплода. А, ну, ну, с семьями можно делать ну, что угодно, просто работать в радость, лишь бы не было сверху ни снега, ни дождя. Даже при плюс 5-8, и когда работаешь с гнездом, не коченели пчелы, ну, перед этим я говорю, ни на днище, ни на траве, матку с изолятором в сторону, перебрал гнездо, расплода нет, все, щавелевая кислота всего-навсего. По улочкам быстро, удобно. Они э, сразу же собираются в клуб, потому что они облитые, промокшие. Они между собой перемешались. Если какой клещ сохранился за зиму, ну понятно, что это едучая, едкая среда его вынуждает покинуть хозяина пчелу, и он осыпается на днище. Днище тоже холодное, коченел, его как мусор выдули и все. Дальше идет сезон. Конечно же, природа что-то дала. Перезаражение никто не отменял. Там осы, там дикие пчелы, там шмели, там сосед нам подкинул, потому что ему некогда обрабатывать и поделюсь со своим клещом. Но тут формирование отводков. Пошел трутень, пошел трутень. Ставим строительные рамки. Зоотехнический метод борьбы тоже мы убрали часть часть э, заключенности, то есть э, мы не даем клещу нарастить такую угрожающую силу, чтобы он принес для пчелы вот эту э, ну, износ такое истощение. формирую формирую затем через 45-50 дней отводки на старых матках. я ему тоже сбиваю непрерывный темп размножения. Потому что сформированном отводке его можно сделать, два варианта, кстати. Можно сформировать отводок на старой матке, если вы не преследуете цель его этот отводок видеть как семью на протяжении сезона, а чисто как отводок ушли от роения и отставили эту старую матку, включили с ним. Значит, сразу сформировали на открытом расплоде, Отводок на открытом расплоде. Стряхнули молодой челы, потому что лед не уйдет, и сразу же обработали через сутки эту семью, потому что там нет печатного расплода. А печатный остался в отводке, где матки плодной нет. Пока там обгуляется матка, и здесь будет безрасплодная ситуация. Пускай, допустим, она даже начала, эта молодая матка сеять. И здесь обработали щавлю кислоту. Это если мы. Видим, что ну, трутня, гомогенат вырезали и увидели, что есть клещ. Значит, можем сделать профилактически еще и в этом случае обработку семей от клеща. Чаще всего я это не делаю, потому что достаточно весенней обработки. И в конце июля, в начале августа я закрываю семьи, в конце августа уже нет расплода. То есть за 3,5-4 месяца активности. И учитывая профилактическую обработку щавелью кислотой, безрасплодный период весной, плюс зоотехнический метод борьбы, вырезаю трудня, ловушку делаю. И в конце августа при безрасплодной ситуации, уже предземней, там выпадает всего-навсего полпроцента клеща даже при обработке этой термоядерным акаицидом бипином я проверял я это сбиваю тоже с щаюлю кислотой что-то осталось конечно что-то осталось Человод не должен панически воспринимать если упал при обработке допустим я даже не всегда обрабатываю я по диагонали взял процентов 5 семей раствором кислоты по улочкам безрасплодным положении безрасходной ситуации упало где-то 5 пять клещей. Ну, зачем я буду мучать физиологию пчелы, подрывать ее зимостойкость? Пускай они идут, эти пять клещей, пускай этот процент, если допускает ветеринария даже один процент, то ну, ну здесь 0, какой-то там процент, 0,5 и того нет. Пускай они не идут. Есть ворона, нет воротоза. Есть возбудитель, но нет болезни. Мы не за, должны... не и помнить, что любой окороцит автоматически является инсектицидом. Кому мы делаем зло? Мы делаем зло для пчелы вот этими многократными осенними обработками. Сейчас, кстати, этот период вот для подготовки семей в зиму с минимальной пустите в зиму с минимальной запрещенностью. Не старайтесь гоняться за последним клещом. Это вам ничего не даст, кроме проблемы. Проблемы в виде полведра, высыпанной под море пчелы весной. Потому что мы убили физиологию. То есть зимостойкость пчелы. Она была бы хорошая, если бы не наша вот эта вот забота. В кавычках. Поэтому ни, никаких полосок, никаких бипинов, никаких термокамер, никаких пушек. Всего-навсего две обработки щавелевой кислотой. Ну, о чем дальше говорить? И матки работают 4 месяца максимум. 4 месяца максимум в сезоне. И я наращиваю зимующую пчелу на полифлорном изобилии лета. А не тяну ее до ноября месяца, там, когда пчела будет зимующая выращиваться на амброзии. Это понятно. Можно выращивать, мы уже за, прошли этот период, уже сейчас зимую, но тем не менее. Можно как еще выращивать, вернее, наращивать силу пчел в зиму на той же летней перге, которую пчелы в процессе активного сезона в рамки накопили, а затем оно все закрылось медом. Все закрылось медом. И очень часто пчеловод, когда качает рамки, конечно, если не это, не, гнездо, не магазинные светлые, ну если специально разделительная решетка, а очень часто попадает, когда пчела спокойно ходит по всем рамкам, то пергу они заносят везде. И когда мы откачиваем последний товарный мед, скрываются хорошие перговые рамки. И она никуда, потом никуда. И, и гнездо мы не даем, и, а тут еще приносят пчелы. В зиму мы не можем сохранить, и очень часто пчеловоды эти рамки выбрасывают, они плеснеют. Но это золото, понимаете? Это золото, то, которое нужно будет весной для развития. Или же его можно использовать для наращивания пчелы. В августе месяце. Это тройная изоляция, я показываю. В книге там подробно написано. То есть, как это выглядит. На июль полностью, на целый месяц я закрываю матку. На июль выбираю полностью подсолнух. В августе месяце я открываю, выпускаю маток с изолятора. Обрабатываю семьи, все в отсутствии печатного расплода, даже вообще какого-то либо расплода. Все вмещаю люкисотой. Собираю весь всю пергу, которая у меня залита, они, она собралась, даю на наращивание этой зимней пчелы зимующей, для зимующего клуба. Но важен момент э, тот, что я обработал семьи перед наращиванием, перед выкармливанием зимующей пчелы, я обработал клеща. То есть выращивается, выкармливается молодая пчела в отсутствии паразита. Очень важный, хороший такой фактор. То есть беспроигрышный вариант. То ли вы на начало цветения подсолнуха или последнего медоноса, как у вас есть. У вас в низде, допустим, на 20 числах июля. У вас около 7-8 рамок разного возрастного расплода. Все, можете закрывать матку в изолятор, не бояться и до самой весны. Второй вариант. Вы можете закрывать на целый месяц, июля, но я по своему региону семью выбирайте полностью товарный мед но в начале августа обрабатываете в отсутствие расплода семью от веща и 3-4 недели вам с головой хватит, чтобы нарастить зимующую пчелу. и потом конечно матку в изолятор и безрасплодный период где-то в сентябре месяце обработали щаюкиу. минимум минимум затрат по и в финансовом плане, для обработки клеща и минимум вреда для пчел, для их физиологии. Все хорошо, просто и десятилетия уже в практике. Поэтому не тратьте на, на ненужные акарициды, на ненужные обработки, на эти заумные приспособления, денег, Самое простое приспособление – это изолятор. И всего-навсего. Нет расплода – нет проблем. И эта фраза будет вписана когда-то золотыми буквами в практическое пчеловодство. Во имя сохранения пчел. Потому что мы работаем именно… не, Пускай это, как бы там ни говорили оппоненты и скептики, что это противоприродно. Это как раз не противоприродно, Это как природа. А почему как у природы? Часто тоже забрасывают матку в изолятор, если ее посадили, она резко прекратила секладку, а вот даже в пересылочных клеточках, и то она прошла там 7-10 дней и уже теряется ее физиологические способности, репродуктивные способности, ничего подобного. Я хочу, хочу расстроить скептиков, потому что. Как раз это не выглядит так, как они думают. Вот в, изоля... в клеточку пересылочку, когда мы садим матку. Да, здесь может это выглядеть как резкое прекращение яйцеклада. Почему может выглядеть? Потому что матку будут кормить, переводить сразу на медовое, на другое качество корма, на мед. И пересылочные пересылочных клеточках, ну если матку когда пересылают куда-то. Да, раньше это было долго, а сейчас это намного короче период. Там может быть какой-то ущерб на, на яичники, то есть на репродуктивной способности. Но при изоляторе, проходном, при проходном изоляторе, пока есть открытый расплод в семье, и которые пчелы-кормилицы кормят маточным молочком, матку в изоляторе, та же свита и те же молодые пчелы, участвующие в кормлении маточным молочком личинок младшего возраста, они же будут кормить в изоляторе и еще продолжать 6 дней и саму матку. То есть резкого прекращения яйцекладки не происходит. Куда деваются яйца? Да, она разбрасывает их. Она разбрасывает какую-то там часть по изолятору. Ну, и это не, не та потеря, которую можно сожалеть. Но я не знаю, 25 лет изоляции, работы в, с изолятором – это стаж, это, это показатель работы изолятора. Конечно, я думаю, да. Слушаем, но прибывших на зум слушателей. Добрый вечер всем. Как слышно меня? Хорошо слышно. Валентин, Сумская область. У вас, Владимир Егорович, прозвучало хорошее выражение такое. Нет расплода, нет проблем. Вот. так Я вот вообще-то начинающий пчеловод. У меня пока еще срок общения, скажем так, с пчелами три сезона. Да? Вот. И я немножко как бы со стороны посмотрел на пчел, потому что вот пчеловоды опытные, которые десятилетиями занимаются пчелами, они могут что-то так нового, что-то и не замечать, да. Я вот буквально несколько дней назад смотрел на вашем канале, есть видеоролик, вторая конференция, все про изоляцию маток. Вот, вы вот сейчас рассказывали про то, что отводки делаются, да, на расплод. Так вот, из этой конференции вашей я процитирую то, что вы говорили по поводу расплода. Да? Пчелиный расплод может являться фактором гибели пчелиной семьи. Расплод – это мишень для всех болезней расплода, как семья в природе выживала. Единственный способ выживания был – это раение. Семья улетала на другое место, бросала источник перезаражения расплод и таким образом она выживала. Тогда вот. э -э у меня возникает такой вот вопрос. Ко всем участникам. К вам, Владимир Егорович. Вот, э -э... Вы делаете, ну не только вы, многие пчеловоды. Я, в принципе, тоже делал весной отводки на старую плодную матку. Да? Эти отводки делаются с расплодом. Но... Получается, вот, исходя из того, что вот, э, вы говорили, да, э, таким образом получается, что пчеловод, создавая новую семью с расплодом, да, уже изначально вносит в эту семью источник болезни расплод. Ну, в принципе, у меня почему-то такая логика сработала. Вот. И как потом этот отводок может развиваться как здоровый организм, если в него уже изначально заложено нездоровое начало? Ну, я понимаю, после выхода расплода, если отводок на рамке печатного расплода создается, да, после выхода печатки обработать от клеща, но, э, в принципе, никакие обработки на сто процентов, если есть какой-то источник заражения, кроме клеща, они не уберут этот источник заражения. Они только могут перевести его, скажем так, в режим ожидания э, толчка к прогрессированию. Вот, то есть э, просто в спящий режим, да, в каком-то спящем режиме будет болезнь находиться и создадутся какие-то условия, которые послужат толчком к развитию этой болезни. Вот, человек, получается, вмешался в природный режим жизни пчелиной семьи, режим раения. Вот, начал интенсивно бороться с раением, тем самым э, поставил под угрозу, получается, выживаемость пчелы. Поэтому у меня возникает такой конкретный вопрос – вот э, как бы каким образом можно делать и можно ли вообще делать отводки без расплода вообще потому как рой допустим вот раение да природный способ оздоровления пчелы вот рой вылетающий из семьи никакого расплода а значит и источника перезаражения с собой не несет правильно вот. а вот когда пчеловод поймает этот рой и потом на своей пасеке Э, садит его в улей, да, оздор, э, одаривает его максим, максимумом своего внимания. Ну, здесь все и начинается. А ведь рой – это ну, здоровая семья, это э, здоровая, долгоживущая пчела в рой идет. Вот, если кто ловил раи, я вот ловил раи, вот, то будет знать, что пойманный рой э, – Большой, хороший, сильный рой работает, но они с бешеной силой работают. Они вот пролетают в ловушку, где у ловушки остаются там рамки сушью и вощиной, да? Они сразу находят, где взять нектар, строят соты, матка начинает сеять, они работают, начинают расплод воспитывать. Ну, больная пчела, понятное дело, так работать не будет. Она просто осыпется, и она ни в какой рой не пойдет, вот. Раение – это природный процесс оздоровления пчелы, да, как вида. И вы, Владимир Егорович, тоже об этом говорили. Вот. Так вот, мне интересно, я просто со стороны посмотрел на пчеловодческий процесс вот этот, и ну, возникает вопрос, почему же пчеловод нарушает вот этот вот процесс здоровый. Вот. Поэтому у меня и такой вопрос и остается. Вот, можно ли вообще и как сделать отводки без расплода? Вот, как отделить вот эту вот здоровую роевую пчелу от больной в улье, которая остается? Вот такой вот у меня вопрос. Реально ли это или нет? Все? Спасибо. Смотрите, во-первых, никто отводок из больной семьи никогда не делает. Его нужно вначале вылечить, а затем уже думать об отводках. Теперь... Рой вышедший и сразу показывает свою активность красивую такую и строит соты, даже в безъяточный период. Потому что он, когда выходит из семьи, он наполовину оттуда все выбирает. Он забирает медовый зобик меда, которого ему хватит минимум на 5 дней, чтобы отстроить на новом месте соты. И даже первые дни, пока найдет семья нектар, Выкармливать расплод. Поэтому иллюзия создается, что рой в отсутствии взятка находит непонятно где шоу кого, но работает с бешеной силой. Никакого такого активность, почему он проявляет высокую? Потому что его гонит один единственный фактор. Это инстинкт выживания. Почему? Потому что рою, вышедшему без расплода, как вы говорите, отформировать отводки, поставлена задача, а это уже начало активного сезона хорошего. Задача одна – вырастить минимум два поколения и накопить корма в зиму, чтобы спасти этот рой, сохранить. А Семья весной, когда стартует, проявляет точно такую же активность, без лишних стимуляций. Потому что семье нужно нарастить максимум расплода и отроиться, разделиться в природе как и сохранить себя как вид. То есть выходит 2-3 роя, происходит размножение и так далее. То есть оба фактора – и весеннее развитие, демонстрирующее высокую активность, и вышедший рой – их объединяет оба этих фактора, один единственный случай, один единственный э, природный такой э, акцент – это фактор выживания, инстинкт, их гонит инстинкт выживания. Семье весной нужно нарастить быструю силу и отраиться, а рою нужно на, нарастить силу, чтобы пережить зиму и, нажить, и нарастить карман. Так вот, отводок не делать. Когда я делаю отводок на старой матке, это здоровая, нормальная семья с нормальными сотами. Я на ней только делаю отводок. Если отводок, если семья больная, я создаю безрасплодный период, пока выйдет весь расплод, пока не вычистят ячейки, потому что они как в природе не покидают его, а я на этих сотах и продолжаю дальше сезон. Я могу расплодные рамки удалить из гнезда и поставить чистые соты или перегнать на вощину, ну потому что мы у нас это сопрягается у нас природа сопрягается с нашей коммерческой деятельностью, потому что для пчеловодов в многих пчеловодов сейчас пасека это единственный источник выживания здесь единственный источник дохода, а то что Возвращаясь начало разговора, то есть начало вопроса. Пчелинный расплод, да, является это ну сочетание двух противоположностей. Это и фактор выживания в природе, смена поколений в активный сезон, но это может быть являться и фактором гибели семей. Почему? Потому что печат в расплоде пчелином Инкубации, инкубируются, размножаются основные, самые опасные болезни. Все болезни расплода и даже некоторые крупные паразиты в виде асфосера, апис, трабилилапсос и ну, им подобные. Поэтому расплод, наличие расплода может быть фактором гибели. В природе это достигается просто покиданием гнезда. Есть еще один, один раздел у меня в книге ⁇ Экстремальная зимовка ⁇ тоже интересный. Обратите внимание, что в природе было первичным явлением? Слеты пчел от болезни или раение? Или же эти оба явления могли параллельно существовать до определенного времени, пока превратились в такой фактор выживания? Что слеты? болезней. Сейчас мы это можем наблюдать осенью, слеты от большой закрещенности большой. Это тоже природный фактор. Они бросают гнездо даже с расплодом, и спасаясь панически, где-то ну, можно сказать, если это осенью, то на погибели. Но инстинкт их выгоняет. Они покидают гнездо. Весной этот фактор обрел эволюционно если это были, был первый слет, затем это стало уже нормой для пчелиной семьи раение и как фактор выживания борьба с болезнями, то есть они покидают старое гнездо, если там были патогены, и фактор сохранения себя как вид природе, размножение. То есть два явления, два фактора размножения пчел в природе. Это откладывание матки яиц и... Фактор роения, то есть два вида размножения пчел в природе. Так что отводки на болезненных, на болезненных семьях не делается, мы не переносим туда ничего. Мы стараемся эти семьи изолировать, вернее, вначале вылечить безрасплодным периодом, а затем уже думать, как, как с ней поступать. Ну и очень часто тоже вот в эту тему забрасывают э, такое такое подозрение, что когда семья в природе вылетала и начинала жить с чистого листа, то она с собой на ворсинках, на лапках, на рожках, на ножках переносила возбудители, могла переносить возбудители. Да, конечно, конечно переносила этих возбудителей, но небольшое количество возбудителей для того роя вышедшего, работала как вакцина. Я объясню, почему. У пчел есть три фактора иммунитета. Фагоцитарная реакция, гемолимфы и гуморальный, э, э, гуморальный иммунитет, или химический. То есть э, иммунитет, при котором вырабатываются вещества бактерицидного действия, как антитела. Попадающее небольшое количество возбудителей болезней, из гнезда старого в новое гнездо уже вышедшего роя и попадая в физиологию пчел, гемолимфу, как раз и работал как вакцина, то есть происходила иммунизация. И так формировалась крепость иммунитета у пчел эволюционно на протяжении миллионов лет. И в каждой семье есть абсолютно все возбудители. И они только ждут, пока семья, пока у семьи, как сверхорганизма, где-то появится такая прореха, ослаблит иммунитет, этот возбудитель туда вскакивает и начинается размножение. Поэтому не, не источник какого-то перезаражения может быть фактором болезни у нас на пасиках. Возбудители есть. Все, они сидят в гнезде у нас. Мы можем допустить это просто ослабление иммунитета за счет чего? За счет охлаждения гнезда, за счет недокорма расплода при расширении режем расплодом вощиной и сущую и так далее. А все болезни расплода это недокорм и недообогрев личинок. И затем начинаем искать виноватого. То на вощину грешим, то на соседа, как всегда, дежурного, вредителя нашего главного грешим, то еще на какие-то там проблемы, то на санитарные нормы или неплохую дезинфекцию реманента своего. А всего-навсего, как он у меня один спрашивал, что такое -то? аскосфероз, вот у меня болезнь. Я говорю, аскосфероз – это не болезнь, это индикатор жадности пчеловода. Как это выглядит, могу вкратце объяснить. Начинается подходит первый товарный взяток акация а у нас э, сила семьи достаточная а для того чтобы она не зароилась ее нужно загрузить а загружающего вот как разрывает расплодное гнездо сущу вощина и так далее взяток э, взятка не стала похолодало погода поменялась ночи холодные клуб сбился в центр на расплодные рамки а те расплодные по краям которые мы отодвинули в гнездо, все остались в зоне минимального температурного режима. А если температура понижается на 1 градус всего-навсего в зоне воспитания расплода снижается усваиваемость белка на 30%. Вот вам и все, вот вам не до пошел. И почему очень часто у пчеловодов такая... Такое понятие бывает, да, даже ветеринары часто говорят, что расплод является источником перезаражения, источником болезни. Очень часто первый, как мишень, поражается трупневый расплод. Почему? Потому что он как раз, где его пчелы в основном закладывают, на периферию. Похолодало, если гнездо разорвано, расширенное, конечно же, первый будет страдать трудно. И там появляется то скосфероз, то гнильцы, а затем это все перебрасывается уже на, на пчелиный раствор. Так что мы формируем отводки от здоровых семей, когда уже дело идет к и передроению. Ну, в общем, где-то так вкратце. А нет расхода, нет проблем. Как была фраза, это так она будет и на все оставшуюся. Это уже признали даже профессоры ветеринарной медицины. Этим процессом нужно просто умело управлять. И нам в этом помогает изолятор. Понятно. Процесс изоляции я уже начал изучать, в этом, вернее отрабатывать в этом году. Еще что... Может, все-таки неплохо придуман вот этот норвежский метод, который они делают по окончании медосбора, да, все рамки из гнезда старые они ликвидируют, ставят новую вощину и залпом закармливают пчел сиропом. Они отстраивают эту вощину, в зиму идет семья полностью на новых рамках, на чистых. Да, знакомая всего да. вот этого старого. Работает. разумно. Работает и это. Пробуйте. Да. И по поводу слетов еще по осени. Был у нас случай в, прош... Нет, да, в прошлом году. 4 октября к нам прилетела чья-то семья чужая, у кого-то слетела. За... Что самое интересное, зашли в Улей, их приняли. Они там сутки покуролесили, куда-то делась наша матка, и они потом слетели назад. Вот. Под море потом я нашел там другие пчелки, не наши, рыженькие какие-то были, но тем не менее матка исчезла. Пришлось нам потом эту семью объединять с другой семьей. Так что слеты даже вот такие бывают. Да бывает. Вы, пчелы умнее от нас на 100 миллионов лет. мы еще знаете, сколько я не знаю о них? Учиться и учиться. Открываем улей, как главную книгу пчеловодства. И листаем рамки, как хорошие информированные листы этой книги. Так, ребята, еще вопросов нет, нету, будем прекращать. Есть вопросы. Добрый вечер, Вячеслав Савцов, как меня слышно? Хорошо. Владимир Егорович, скажите, пожалуйста, на одном точке... Пасека разделена на два участка. Я, если на первом участке пчелы улики находятся на проветриваемом солнечном месте, то на втором в полном затемнении и, скажем так, влажность там. Если летом это в плюсы по рижаре, то в данный момент то осенью, скажем так, не совсем хорошо. Могу ли я во время дождя, еще там непогоды, когда пчелы не летают, к примеру, дня три, перенести из сырого влажного места на, на проветриваемое солнечное, и не, и не возвратятся ли пчелы на то место, и не возвратятся ли, а ли пчелы обратно, если это делать сейчас, осенью? Если вы будете, если планируете делать такой э, реверанс с, э, с семьями, то убирать все. И уже ближе туда к осени, чтобы весной не начинали. Или ранней весной. Но ранней весной переносить нежелательно. Почему? Потому что они могут опоносятся. А вот уже поздней осенью, когда они не летают, кишечник не переполненный, они назад не вернутся даже начнется весна, они будут какая-то часть пойдет туда, не найдя свой уль, они вернутся назад, потому что пчела весной будет делать ориентировочный облет и она его запомнит это новое место, пойдет и туда, да, но если останутся там какие-то ульи, значит никаких даже признаков не оставлять пасеки, присутствие там когда-то пасеки. У меня сколько было случаев Пасека довольно-таки большая, уже была под сотню, 6 соток огорода. И я эти ули перетаскивал от забора к забору, потому что нужно было копать огород. Перед выездом и до выезда еще далеко, а огород уже нужно было копать. И они стояли под одной, под одной частью забора на южную сторону. Затем нужно было их перенести, но все. И при условии, что у меня у соседа не было. Пчел, я их осенью переносил, когда нужно было копать огород. Вот они их стояли в одном месте, переносил на, абсолютно на противоположную сторону. Все, начинается весна. Да. Они облетели, сделали ориентировочный облет. Пошли, покрутились там, на том месте, где они в прошлом году летали, и до этого. Затем опять возвращаются туда. При условии, если там не будет ни одной семьи, на той стороне, откуда я убрал. И, конечно, у соседа, чтобы не было узи забора. Так что все реально все перенесем. Понял, спасибо. Владимир Егорович, если я планирую зимовать в зимовнике, я могу эту процедуру сейчас сделать, чтобы ну, не затягивать холод, сырость и тому подобное? Ну, пока хорошая погода, но я не думаю, что это сейчас еще, еще тема для этого. Еще рановато. Uh -huh. Конечно, рановато. Пускай они пока постоят, может какой-то облет дождаться и желательно э, ну, дать возможность как можно позже облететься, освободить кишечник пчелиным чилиным Потому что может еще тепло в ноябре быть окна. Так что по последнему очистительному облету будет э, ориентир и точка отсчета. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Игорьевич, вопросик такого формата по двухматочному старту весной. Исходные данные следующие. То есть у меня система на 300 ППСУЛЯ, вот корпусные. Вот этой весной я немного, 8 штук, попробовал двухматочное развитие. Значит, как вы и... Учили, значит, сначала их через э, пленочку, э, сзади отогнул э, на небольшое, там, на сантиметра, там, 5, чтобы э, запах расходился по бм 7 Значит, внизу семья э, сильнее, там, рамок, допустим, на 5, на 6, э, вот, вверху, там, допустим, на три рамки. Матки уже начинали сеять, но это еще была ранняя весна. Вот, э, леток был открыт. Только на, в нижнем корпусе вверху глухая, ну, глухие, значит, у меня там крышки, все как бы утеплено было, то есть там такой термос был капитальный. В чем вопрос? Значит, по истечению месяца, как бы, развития этих семей в двухматочном содержании, такая тенденция наметилась, что из восьми в шести семьях убили либо же верхних маток, либо же нижних маток. И причем сразу там в неделю в две в три вот вопросик у меня где я совершил ошибку и что неправильно сделал ну смотрите насчет насчет верхних маток присутствие литка тут тут понятно почему они могли со временем бросить потому что э, приоритетность будет иметь нижняя матка там летная пчела а для ну, летности я, я понял, вы, вы говорите, и, что у вас и нижние матки погибли. Да, было или, так, или ту, или ту. То есть как-то так вот хаотично, то есть я никакой систематики не увидел, что, допустим, либо же верхних убили, либо же и, и вниз спустились, либо же нижних. То есть как-то было так, я задумался и не мог понять никакой вот тенденции. А так, сколько у вас таких было семейных? Всего я запустил 8 штук на пробу, это было вот первое вообще в моей практике. Mm -hmm. И сколько они работали, когда вы видели, что они обе? Значит, там первые две, наверное, буквально в первые дни 10-12, они порешали какую-то из них. А последнюю буквально уже, уже печатный расплод был и там, и там, и вверху, и внизу. Уже и тепло первое пошло, то есть уже и пыльца пошла. Вот. И вот потом начали их тоже убивать, и я не нашел как бы... То есть, нет-то, а я думал, что больше могут, могут убить либо нижнюю же все, либо же верхние все могут убить. Они как-то, ну, если бы это было в одной семье, ладно, тут 8 штук запустил, вот, а в двух получилось такие там капитальные медовики на акацию получились, и в этом году нас акация отдала, ну, то есть все сработало, все сработало. Может быть, я литки верхние не открыл, или, может быть, надо было менять местами расплод, Снизу вверх, вверху вниз. Ну, смотрите, мы с вами, по-моему, уже обсуждали это. Если у вас литков верхних нет, верхних литков нет для маток, значит, вам нужно поднимать открытый туда расплод хотя бы, чтобы вам выровнять это положение. Это для сохранности верхних маток. Нижних маток могли убрать уже чисто из-за выбора лучшей, если уже пошел печатный расплод, потому что это фактор отбора, фактор выбора лучшей. Если, внизу. если, конечно, там никакой то другой э, аномалии вот в этом случае. ну как-то как не, ну, не должно было быть вот такого, вот такого прокола. Но литок должен быть любом э, ранней весной, то есть весной литок должен быть открыт только нижний. Правильно я вас понимаю? Литки, если у вас обе матки. У вас насколько На 10, на 12 рамок? На 10 рамок десятирамочный. Да. Вот смотрите, и на 300, да? На 300, да, и на 300. Вообще-то э, практикуют очень хороший, хороший такой прием для двухматочного старта. Это в 12 тем более рамочном и в 10 -ти. Развитие идет двух маток в одном нижнем корпусе, в одном нижнем корпусе да. через разделительную вертикальную решетку. Они могут зимовать через глухую, но как перед этим обсуждали. Через глухую автономно две семьи зимуют, две семейки небольшие. Вы объединяли, у вас фактор объединения был. Да, вы, вы, ну смотрите, вы могли осенью поздно объединить две семьи в одну, чтобы они хорошо перезимовали. Совершенно верно. Но я почему объединял весной, поскольку я уже после зимы увидел где слабая семья, мне пришлось объединять, я принял такое решение. А осенью, допустим, у меня таких семей не было, потому я это делал весной. Ну, смотрите, раз у вас такая была, ну, такая аварийная ситуация, значит, активность маткам дает присутствие летных пчел. По, по тому, что у вас исчезли верхние матки первыми, нижних маток уже потом позже убрали. Да. А верхних маток, ну, отсутствие летной пчелы явилось причиной того, что прецедент присутствия матки у них есть внизу. Летная активность, и, соответственно, там кипит вся жизнь. Вам бы вверх периодически раз в неделю нужно было давать туда открытый расход, чтобы туда выманить пчелу, вы понимаете? Или же открыть литок, или при закрытом литке туда нужно поднимать открытый расход было. Поэтому, не, если плодная матка, не, не рискуйте. Это, это уже проверенная тактика, что проблема именно в отсутствии летной пчелы. Я вас услышал, благодарю вас. Я, я, в принципе, так и предполагал, что что-то я с расплодом упустил. Вот, ну, будем работать дальше. Спасибо огромное. Попробуйте, раз у вас, смотрите, раз у вас из вашего эксперимента 8-2 вам дали в радость за после за сезон, значит тема работает. В том вот в тех ваших проколах, но ну, не берите их за основу, как вот негатив того, что тема не работает. Тема работает, хочу от себя сказать, что мы с вами виделись еще три года назад. Вы к нам приезжали, это Днепропетровская область, вернее Непровщина. Вы к нам приезжали с лекцией, вот. И я занимаюсь уже изоляцией пятый год с изоляторами Миленина работаю. Все работает на все, хочу сказать, что на все медосборы и на акацию и на подсолнух. Вот совсем можно работать, только есть определенные нюансы. И по зимовке, мне до сих пор никто не верит, что матки с первых чисел сентября могут сидеть до конца марта. А я подтверждаю, что это из года в год. У меня в том году зиму ушло 40, 40 пчелосемей в изоляторах Меленина. Ни одна матка за зиму не поедет. Артем, вы при случае при встрече вот, таких 99% пчеловодов на всем земном шаре, которые до сих пор не верят. Так вот, вы фразу хмары, пожалуйста, если кто-то в лоб какой-то вопрос вот такой скептик или Фома верующая, задаст, скажите, что если вы с чем-то не согласны, по личному недопониманию, то это не означает, что такого не может быть. Практика работает давно, и никому не хвалитесь, не радуйтесь, они сами к вам придут. Вот когда придут, тогда будете объяснять. Спасибо огромное. Да, удачи вам, успехов. Спасибо. Так, ребята, и, кстати, привет. Я, я уже понял, где я был, В Верхний Дипровск. Это не, не Родина Щербицкого. Совершенно верно. Я совершенно. понял. Да, привет всем. Да, и как его? Иван, Иван, ваш председатель. Иван Никитович. Иван Никитович. Поклон ему всем, да, всем ребятам. Прием был на высшем уровне. Так, ребята, еще коллеги задаем вопрос, если у кого есть. И готовьте, пожалуйста, готовьте любые, все, что касается практического пчеловодства, неважно, годовой цикл, будем обсуждать все, что нам нужно, уточнять нюансы, шлифовать их, чтобы уверенно проходили сезон, потому что сезон работа сезонная, Мало того, что на сезон, да еще и сезон короткий. Так что нужно его встречать во всеоружии. Так, все, на сегодня все, да, я так думаю? Валентин, Сумская область. Хотел еще я вот что спросить у вас, Владимир Егорович. Значит, у меня есть несколько таких не очень сильных отводков. И есть необходимость объединить их в зиму попарно. Вот. Для этого есть возможность использовать изоляторы типа хмары вот, с проходной решеткой, либо с непроходной, ну бесконтактный вариант. Вот. Каким образом мне лучше организовать эту зимовку попарно, объединить их в пару? Какая система ульев? Да, даны. 12-рамочные, 10-рамочные. Вообще-то, если вы на начальном своем этапе профессионального становления, значит, вам бы несколько семей, несколько, вернее, ульев однокорпусных сделать для стационарной, для стационарной, не для стационарной, а для зимовки в паре вот таких вот отводочков или ослабевших семей залито. Бывает, либо семья ослабнет, либо поздний сформированный отводок, либо райок. Автономно он не зимует, его нужно обязательно куда-то присоединить. Но жалко маток, жалко маток. Очень часто рискуют зимовать отдельно, кутают их там и заносят и куда и под кровать запихают. Там, бог ты мой, лишь бы сохранить матку. Поэтому несколько корпусов сделайте с вертикальной глухой перегородкой и зимуйте там попарно два отводка автономно. Весной они прекрасно заходят. Двухматочный режим в одном корпусе вначале развивается. Затем, когда корпус, через 21 день, когда выходит расплод уже первый и полный корпус пчелы, вы меняете вертикальную перегородку на горизонтальную и запускаете двухматочный режим как корпусная система. То есть одна матка вверху, поднимаете там несколько рамок расплода. Литок, соответственно, должен быть и одна матка внизу. Это самый лучший вариант для того, чтобы вы сохраняли семьи маленькие в зиму и практически со стопроцентной гарантией сохранности маток. То ли в изоляторах, то ли в, активном, в свободном перемещении, но через лухую перегородку у паре. Они друг друга будут греть общем этим клубом. А весной вы запускаете двухматочную. Все работает, все без проблем и с максимальной вероятностью успеха. Да, это понятно. Но сейчас у меня в этих доданах нижний леток то общий. Это получается для каждой семейки нужно будет делать отдельный литок верхний. Но вообще-то, если, вы... с... если вы соедините их туда попозже, то и может... верхний. Общий литок будет. Общий литок они будут ходить на два литка в разные стороны. Каждый свою семью. Это то понятно. Это надо будет переделать немного ульи. У меня сейчас в одном лежаке 20-рамочный лежак. Там сделан. Сделал я глухую перегородку. И в зиму пойдут две семьи через глухую перегородку. На следующий год я хочу сделать по общую двухматочную семью чтобы работали на общий магазин по, по методике озера можете так но ну, смотрите можете если нет возможности в паре их посадить через глухую перегородку значит организовывайте пересылочных клеточках перед этим мы обсуждали спрашиваю пчеловод или же в изоляторе проходные Помещайте и объединяйте по холодам, где-то плюс 10 температуры. вы можете семья на семью поставить, уголок отвернуть, они объединятся, затем два изолятора поднимаете вверх через медовую рамку, формируете по кормам общее гнездо и так они идут. ну Это главная моя тема тех первых, первых еще лет. Или это оставить, чтобы они в верхнем корпусе зимовали? Ну, вы переформируете его уже, когда будет семья у вас общая, две семейки по три рамки. Вы объединили вначале их через отворот, отворот уголка. Ну, понятно, Но да Я знаю, как делать, да. Да, они объединили. Затем пленку убираете и формируете гнездо общее уже. Изолятор можете либо в нижний корпус опустить, корма формировать там. И изолятор с верхней семьи, а рамки с верхнего убрать. Ну, то есть переформируйте полностью на один корпус две объединенные семейки с двумя изоляторами через медовый рамку после объединения с отворотом уголка. Но это так, как вы делали в своих видео, вы показывали. Да, да, да, да. Это, это самый да. самые первые приемы сейчас можно это сделать с пересылочными клеточками пробуйте если хватит у вас такого внокровие отчаяния рискнуть пересылочной клеточки ну а эта тема будет работать я вам говорю обещаю ну, я смотрел ваш ролик, как вы там делали пересылочные клеточки на брусках сверху лежали матки. Да, да, а да, потом... да, да. А потом садить уже в нормальные изоляторы пересаживать. Нормальные изоляторы садить только до ближайшего времени. Не дай бог появится молодая матка свищевая. она появится обязательно, сто процентов, потому что это не проходной изолятор вы уже не пересадите. С пересылочной клеточки в изолятор уже при наличии молодой матки не пересадите, они их побьют. Поэтому не затягивайте. А, то есть пересылочной клеточки можно там на несколько дней всего, да? Но да, все равно да, да, придется да, проверить да. на наличие свещей, да? Да. Понятно. Спасибо. Так. Ну что, на сегодня все, да? Все, всем спасибо, все доброго, все будет Украина, на Добранеч. Якую вам тоже. До свидания. На Добранеч. До побачення.